Мы приветствуем всех, кто в эту минуту смотрит «Универньюз» в студии Адели Шамилова. И прямо сейчас мы расскажем о самых ярких событиях студенчества, какими их увидели мои коллеги. Итак, главные темы дня. Только современные традиции и только творческое саморазвитие личности. В Казанском федеральном обсудили проблемы педагогического образования. Идею в жизнь. Молодые инноваторы могут рассчитывать на умника. Становись журналистом с молоду. Школьники Елабуги узнали, каково работать в средствах массовой информации. Игра, в которой пульсирует мысль в режиме постоянного цитнота, студенты и преподаватели Казанского федерального университета сразились в товарищеском матче. В Институте психологии и образования Казанского университета прошла конференция, посвященная проблемам педагогического образования. Все подробности смотри в нашем следующем сюжете.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 Мечтаете реализовать свою инновационную идею? Есть перспективная задумка о проекте, но не знаете, с чего начать? Программа «Умник» готова предоставить грант в 500 тысяч рублей для молодых инноваторов. Все подробности смотрите в сюжете Елизаветы Евтифеевой.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 Герои нашего следующего сюжета еще совсем юные, но уже точно знают, кем хотят работать. Каждый из них видит себя на месте телеведущего и уже детально изучает чужие тексты. Но это только пока. Вот-вот сотрудники пресс-центра научат ребят писать свои. Возможно ли стать корреспондентом или телеведущим? С самых юных лет узнаете прямо сейчас. В рамках занятий школы юного журналиста, которая была организована в Елабужском институте КФУ, школьники Елабуги получили возможность побывать в роли телекорреспондента и ведущего. В течение трех дней сотрудники телестудии и пресс-центра учили детей писать тексты и сценарии, брать интервью и не бояться камеры, снимать тематические репортажи, ток-шоу и ролики на YouTube. Задумчивая почесывая затылок, каждый уже размышляет о том, каким он станет ведущим новостей. Сегодня учились в школе журналистики. Мы приняли участие в создании телепроектов и были впечатлены работой на образовательных мастер-классах ребятам рассказали о том, как на практике строится работа пресс-службы, какими навыками должен обладать официальный представитель образовательного учреждения и как наладить партнерские отношения с представителями СМИ. Также для школьников была организована экскурсия в студию Елабужской службы новостей, где ребята познакомились с опытными журналистами и понаблюдали за процессом создания новостного выпуска. Мне очень все понравилось. Мы посидели несколько телестудий, побывали на мастер-классах, узнали новые понятия, такие как стендап, интершум. Довольно актуальным для детей стал тренинг по развитию лидерских качеств от ведущего специалиста Центра психологической помощи образовательного процесса Ирины Талышевой. То есть лидер, когда он ведет за собой, он должен понимать, что на нем лежит ответственность. Правда? Уникальность школы заключается в том, что и теорию, и практику преподают действующие журналисты, операторы и редакторы. Уже осенью организаторы планируют расширить аудиторию слушателей и подготовить целый курс интересных встреч, мастер-классов и лекций. Адель Шмилова, Диана Алмагамбетова, Денис Сипайлов, Универньюз. 26 марта в спортивном комплексе «Бустан» состоялся товарищеский матч по волейболу сборной института вычислительной математики и информационных технологий с преподавателями и сотрудниками университета. Как это было, ты увидишь в сюжете Дианы Шиловой.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 Все матчи началось с флешмоба. Студенты университета продемонстрировали все свое мастерство в самых различных видах спорта и выполнили на глазах сотни студентов Норма ГТО. Весенние соревнования между преподавателями и студентами проходит в первый раз. В этот день стерли границы отношений преподавателей и студентов. В зале счалась атмосфера сплоченности. Приносит преподаватели и студенты по волейболу. Очень хорошо, когда и преподаватели, и студенты, так сказать, измеряют свои возможности в этом виде спорта. И я сегодня, вот, когда смотрю, переживаю, конечно, за студентов больше.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 На этом наш выпуск подошел к концу. Не переставайте смотреть Универньюз и следить за развитием событий из жизни Казанского федерального. И помните, мы видим все. До новых встреч.